Если мы говорим про чувственную сферу и про сферу личности, женщине важно научиться быть личностью и обладать волей. Потому что вы не сможете подчиняться и следовать за мужчиной, если вы не обладаете волей. Потому что следование или служение, например, это добровольное. Как тогда, когда вы согласились. То есть могли сказать «нет», но сказали «да». Если же у вас ваша личность не активирована, то вы не можете назвать себя женщиной. Вы, скорее всего, девочка, которая делает то, что ей говорят, потому что не знает, что можно по-другому. Чувствуете разницу? Когда вы следуете за мужчиной, потому что это ваш выбор, и вам это нравится, и вас это вдохновляет, это, скажем так, зрелый женский взгляд. Либо когда вы следуете за мужчиной, потому что вообще не понимаете, а может по-другому как-то можно. Вот это позиция ребенка. Дети не обладают волей до определенного возраста. Вот этот пресловутый переходный возраст, он связан с тем, что ребенка пробуждается воля. И он начинает говорить, не хочу, не буду, я сам вообще, отстаньте от меня. Соответственно, если мы рассматриваем мужчину в этом контексте, то мужчина – это тот, кто может контролировать свои чувства. Если мужчина не контролирует свои чувства, то есть он там истерит, психует, ну, он как бы находится в роли подростка. Не понимает свои чувства. И, конечно же, такой мужчина не сможет... Выслушать то, как вы свои чувства выражаете. Вот. Быть с вами, находиться в устойчивом состоянии, когда вы плачете, например, когда вы проявляете какое-то непонимание или беспомощность. Вот. Я думаю, что многие сталкивались, когда мужчина, так скажем, так подсаживается на коня, потому что вы продемонстрировали какую-то свою беспомощность, там, заплакали, сказали, там, что не хотите чего-то, вот. и вот он подсаживается, он начинает психовать. Да, или Да, или удаляется, да, да, или удаляется, потому что не знает, что делать. Это говорит о том, что мужчина не знаком со своей внутренней женщиной, он ее боится. Он видит в женское проявление, и ему становится страшно. А это что значит, что Это значит, что. Это значит, да, тут здесь есть, скорее всего, какие-то взаимоотношения с матерью, но в целом это можно назвать внутренняя женщина. Он со своими чувствами не знает, как справляться, и не знает, как справляться с женскими чувствами. Ну, например, э, обычная женщина плачет, почему? Потому что боль какая-то, вот, э, состояние беспомощности, состояние непонимания. Гормоны. Гормоны. Ну, гормоны ничего не объясняют. Гормоны. Нет, но Есть определенные циклы, женские циклы, когда эмоциональность повышена. И просто какая-то мелочь может... Всегда, всегда за этой мелочью стоит конкретное чувство. Ну, то есть, скорее всего, боль или беспомощность, сверхчувствительность. Гормоны только делают углы более острыми, и восприятие более сильным. Если мужчина со своей беспомощностью, болью, слабостью не может справиться, ему будет невыносима демонстрация женщины этих качеств. Если он справляется со своими женскими качествами, рядом с проявлением женских качеств, он будет себя чувствовать спокойно и устойчиво. В жизни женщины есть две крайности, которые тоже являются, скажем так, своеобразным бинером. С одной стороны, женщина может закинуться в состояние жертвы, где от нее ничего не зависит где она такая вся слабая, беспомощная и вокруг нее враги. С другой стороны, она может закинуться в такого мужчину-воина, который все тянет на себе и, по сути, ну, живет в мужских энергиях. И то, и то это э, нецелостный взгляд, нецелостный подход.